Меня зовут Хайдара Варухсора, я из Казахстана, города Алматы. На данный момент я обучаюсь в Международной Академии Туризма в солнечном городе Анталии. Обучаюсь я здесь уже три недели и хочу сказать о том, что это прекрасно, то, что меня переполняют изо дня в день только положительные эмоции, что я радуюсь жизни. И хочу рассказать о том, что сегодня в отеле Каликия Палас прошло открытие 10-й Международной Олимпиады нашей Академии. Я разыгрывался грант на обучение. И я очень была рада тому, что я увидела достаточное количество казахстанцев, а именно алматинцев, чему я была очень-очень рада. Вот. Хочу сказать, что на протяжении всей этой недели я буду работать в качестве аниматора, и что мы с вами проведем очень хорошее время. Спасибо!